Песня, навеянная сентябрем Ах, если бы только знали цветочки Какие бывают осенние ночки Какими бывают дурными мальчишки Когда не читают умные книжки Какими бывают пустыми причалами когда пароход твой навеки отчали, И вроде бы песня моя вид грустью, но это не точно.